31 мая, конец весны, наконец-то созреть. Самый конец весны, Самый решили, да, да, решили все-таки закоптить. Вчерашний улов. Вчерашний горе улов. Да, вот. Вечка В фильме используется ненормативная лексика. Ни одна рыба не пострадала. И табак, табачные изделия. Ну, вот и. Да, запах с Букс Вот твой кол Осиновый осиновый. Кол осиновый. Боялись, что, блин, гореть не будет Вот, все, сейчас горит Сегодня мы на этой машинке Должны доехать до Павловской И убежать пешочком до мы. Да, денек такой С утра не, про... не радует Хотя бежать будет не жарко рано еще? Но надо все ногу выгнать. С другой стороны глаза-то почти белые, но не белые. еще. А хотя белые. Говори дальше. Пораньше. Я думаю, что это из-за того, что альха, поэтому такого цвета. Да готово, чё вы? Всем привет! Идем пешком, идем по Митино. Идем по задней улице. Ключа нету. Нас ждет сенсация. Я не Чудо Юда. Карака. Садись. Так что нормально. 15 сил. А как в него забираться? А это что за защечки, не знаешь? А это может быть лодка? Наверное.